Это отсылает меня к давним временам. Гмишка, ты здесь? Всем хай, с вами Юджин. И сегодня мы с вами продолжаем играть. Плод вот такой вот заход у нас сегодня на видос. Мы играем в плот, и у нас с вами много работы. Много работы по добыче ресурсов, по убийству акулы. Отгонянию чаек от наших пугал. Одного как минимум, второй просто мертв. Второе пугало пугает первое пугало. Смотри, пугало. Смотри, что с тобой будет, если ты не будешь пугать, Круговорот страха, все должны друг друга пугать. Один я никого не боюсь, ничего не боюсь. Да, такой я смелый человек. Сегодня мы не будем париться насчет добычи ресурсов, на самом деле, я набрал. У нас с вами вот что, полный вперед до следующей цели. Пойдем строго по сюжету. Потому что у нас уже такая точка, знаете, в истории, что куча ресурсов. Вообще ни в чем не нуждаемся. А вон маленький остров вдалеке. Эх, а в начале игры я бы устремился сразу к нему быстрее скрести по дну. Но не сейчас. У меня все прекрасно. В целом нам, в принципе-то, остается только что ждать, пока мы проплывем 1700 метров. Это будет очень долго. Парус, для чего это вообще здесь нужен? Так, очевидно, Юджин забыл про рыбные анекдоты, поэтому я их сам сейчас зачитаю. всегда хотел понять, что в них смешного. Артем Фролов. Почему селедка не мерзнет? Она под шубой. Нет, что, что? Что в этом смешного? Какая чушь. Ладно, может следующий будет смешнее. Зачитаю их дальше в видосе. Так вот, моя главная мысль: я не буду никак улучшать плод. Почему я не буду улучшать плод? Потому что игра не вынуждает меня это делать. Она не создает условий, для которых мне необходимо было бы улучшить плод. Вот, например, вот это радио заставило меня. По-настоящему заставило меня. Геймплейным инструментом заставило меня. Сделать второй этаж. Ну и все. Я как бы проверяю игру на прочность. На качество ее внутриигровых систем. И пока они хромают, вот такой вот Евгений Эксперт. Ой, упал. Потому что качество игровых систем хромает. Вообще меня как-то очень соблазняет этот остров сейчас. Мы, по сути, прям к нему плывем. По-моему, еще больше. Смотрите. Страху кольнуть не получилось. Ну ладно, в следующий раз, следующий раз. Кстати, у нас есть рыбное жаркое. Я, я, когда я его успел сделать? Смотрите, вот это вкуснятина. А, мы его съели, и теперь у нас появилась какая-то новая графа жизни. что это такое? Она зелененькая. Это с так отравления или что? Потом разберемся с этим. Самый большой остров. Там какая-то пещера. Знаете что? Тварь, все, держись меня. Нет! А! Ладно, еще один камень. Могу выдержать. Все, место освободили. Валим отсюда. Хочу сюда заплыть в эту пещеру? Не зря здесь эта пещера. Каким-то образом попадаем на остров. В обход птицы. тик тик тик, -тик, -тик. Что у нас тут есть? Погодите. Оп! Осторожней. Погодите, я был здесь, что ли, уже? Это же тот же самый остров. Я прибыл на тот же самый остров. Отлично. Нет, нет, нет. Смотрите, прям сюда плывет. Черт. А, как где дверь доплыть? Вот так. По стеночке как Спайдермен буду ползти нет надо еще не раз она меня может укусить снимаемся с якоря ой-ой-ой все плохо сейчас же застрянем что получается по моему как-то выруливаем как то вот тихонечко выруливается окей огибаем остров надо огибать потому что она вообще в ту сторону тоже -то, кажется мы встали на верный путь 1600 метров осталось и очень быстро уменьшается В целом отлично идем но пока нам делать особо нечего давайте займемся микро менеджментом распределим все ресурсы Я что-то там стало распределять. Здесь вот, смотрите, все аккуратненько. Аккуратненько. Потом мне стало лень. Лень. Еще больше лень. Ну и в целом, нормально, я думаю. Смотрите, у нас опять эта проблема. Мы плывем, а ресурсов нету. Они не спавнятся. Давайте пока мы плывем. Это очень долго почему-то происходит. И ресурсов нету. Развлечем себя. Убийством. Чаик! А! Нет! Нет! Пожалуйста! Да, нет! Я попаду в тебя сегодня! А, нет! Да, пожалуйста! Да, чтоб тебя! Да, блин! А! Поверь в себя, стань стрелой! Ты не стал стрелой. Сколько я потратил? Да хрена. Зато было весело. Немножко. Пока не стал промахиваться. Возможно, это недосягаемые чайки. Наверное. Крака. Крака. Небольшая кучка мусора. Это я про тебя номер один. <связано> Хотите, расскажу вам сказ о том, как Евгений греб часами. Он греб часами и весла ломались. А цель все никак не приближалась. 772. Да сколько можно? 73, да? Отдаляемся. Быстро спать. Быстро встать. Погодите, а что если я буду с разбега грести? Я буду бежать и грести. От этого еще будет сильнее отталкиваться? Наверняка нет. Ладно, просто ждем этого, этого знаменательного пролага. Маленького такого, едва заметного. Только настоящий капитан. Морской капитан. Опытный капитан способен просить этот маленький пролаг такой. Такой маленький лажок. Вот! Ой, что ты... Охренеть, бралак был такой лютый. Видимо, что-то клевое нас ждет. О, покажись. Вот, видите? Вижу я. Ох, это что-то очень огромное. Оно даже не до конца прорисовывается. Да оно. 640 метров. Стоп. А там еще 1400 метров. Тоже что-то большое, возможно. Давай, гривись, гривись. Такой махины я еще не видел. Мы приближаемся. 615 а я не понимаю, для чего, Парус, ты вообще здесь нужен, если ты ни капли не работаешь. Ну, ни хрена ты не работаешь. Медленно отдаляемся. Отдаляемся медленно, ладно. Делаем еще одно весло. Опа, мы можем, оказывается, вид от третьего лица увидеть. Хорошо, мне нравится эта шапка, прикольная. Смотрите, я вижу какие-то строения. О Боже мой, о! А а еще одно весло. Сколько весел я должен принести в жертву тебе, остров. Немного непонятно, как игра хочет, чтобы я на это забрался. Маленький выступ Я думаю, здесь мы и высадим сейчас Якорь бросить И нам точно нужно будет лопата с собой Хорошо, вот мы высадились И здесь очень уныло Сейчас чуть дальше отплывем, посмотрим, что там есть Вот Вот сюда нужно подплыть Все, угол обратно к плату. О, что жутковато становится Посидан гневается Тихо, тихо, тихо По краешку я Есть Чертов, прибой У меня прибил Давай, Евгений против стихии Очень легко Я просираю Ааа, да чтоб тебе. А еще. Больше весел, нужно больше весел. Главное аккуратненько так лавировать по волнам. Вот сюда, здесь аккуратненько, здесь. Тут гребсти, там грести, тут поддеть. Здесь проелозить, там помусолить. Тут на себе на руку, чтобы весло скользило. Ведь нам нужно, чтобы было минимальное трение весла об воду. Или наоборот. Я знаю, что меня погубит, когда я вдруг окажусь на плоту. Именно скука погубит меня. Гораздо раньше, чем я умру от жажды или от голода. Ведь говорится, что человек ко всему привыкает. Кроме скуки. К скуке невозможно привыкнуть. Она убивает. Я сломал весло опять. Сколько их полегло уже. Пожалуйста, догреби, давай. Ты что ты делаешь? Быстрее. Давай, лопаты греби, ну быстрее. Просто невыносимо. Быстрее. Соприкасайся с землей, ну пожалуйста. Ну, вот. Давай, давай, давай. Бросить якорь. Теперь я предлагаю запить все это. Всю нашу горечь. Слышу тебя. Слышу. Так, она же вся в шрамах, есть шанс ее грохнуть прямо сейчас. Есть! То, что нужно. Выкинет голову ее тухлую. Как раз-таки сейчас еды себе сделаем целую кучу. А Значит, выпиваем всю воду и делаем новую. Все, ложимся спать. Ладно, следующий анекдот. Мистер Эррор предлагает анекдот: что слушают чайки Чайковского. Я не понял, это что шутка, это наезд? это, это что это значит? Это что за это, это личное оскорбление или что? У нас рыбные анекдоты. Причем есть чайки вообще. Что ты сказал про мою маму? Теперь давайте возьмем с собой э, вот эти ножницы для шерсти. Возможно, пригодятся. И вперед! Смотрите, тут прям забор даже какой-то есть. Такой резкий крутой подъем вверх. Смотрите, какой-то заповедник Бальбоа. О, нет! Я понял намек, игра. О, это отсылает О, меня к давним временам. Гмишка, ты здесь? Рычащий медведь впереди. Надо быть аккуратным. Вон он! Вот прям очень аккуратно надо быть. Требуется дикие ягоды 5 штук. Мы еще вино сделаем? Морс, Медведь спит, значит, не шумим. Не будем его. Гоу за ягодами. Еще медведь? Краечка пойдем. Если что... Ой, как мы. О, вон акула видно. В сторону! Черт! Ой! Ой, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, ей, Сколько в тебя надо всадить? Мне кажется, очень много. О, подух. Отлично. Фу. Медвежье мясо. смотри смешно легко. Кто теперь тут дикий бэч? Давайте оденем на себя. Вот. Прикинь своим. А прикольно, если бы это работало. бы. Что это? Пчелы. Значит, это здесь рядом есть улей. Но этот мишка, кстати, казался чуть меньше, чем вот тот, которого мы первый раз встретили. Возможно, тот взрослый, это был детеныш. Его сын. Так, это грибы, удержите. Ой, ведь нужно будет бежать, до да, резко потом. Давайте попробуем. Была не была. Эй, а? Всем насрать? Это я просто забираю. Да, ребят? Окей, дикие ягоды. Блин, ну это уже симулятор охотника какой-то. Охотник на ягоды. Он долго выслеживал ягоды, но он и не знал, что все это время ягоды следили за ним. Кусты. Это ягоды. Есть! Еще две. Эти пчелиные соты надо забрать. <звы> Нет! Какого? <звы> как ты здесь оказался? Посраки мне дал. О! взял. Сейчас, сейчас с ним быстро справимся. Слабак. Убегай. Ну, О, блин, как страшно. Есть одна башка. Оставим просто здесь головы одни медвежьи. Кстати, он довольно-таки даже он бьет не сильно. Я разочарован, Мишка. Я думаю, если так все легко, давайте убьем и этого медведя. Слушайте, это какой-то особый медведь, да? Это особый медведь. С ним вообще лучше дела не имеет, мне кажется. Опа. Смотрите, значит. Станция один станция два три и станция рейнджера. Пойдемте на станцию рейнджера, наверно Что? Слышу. Сам? Как ты сам это делаешь? Забрал цепь, сорян. Опа, медведь. А там палатка. Иди сюда, поближе. Оп. Ах, что ты будешь делать? По-моему, ничего ты не сможешь сделать. Ах, как обидно тебе. Столько гнева и напрасно. О, нет, кажется, он, блин, вполне себе знал, куда бежал. Сейчас ты подохнишь, понимаешь? Подохнишь. Вот, все спать. Итак, палаточка. Что это? Мотор. Барахло Генри. Держитесь подальше Станция Рейнджера сюда Что это за... Как много сюда насали? Рейнджер просто... <смех> Сколько ты сал сюда Чтобы сделать этот ядовитый колодец Что за платформер начинается? О! Афу. Наступил! Хорошо, хоть в рот не попало Все, мы пробрались Охренеть тут конструкции Давайте, наверное, начнем с этого дома Смотрите, а присветится в темноте я возьму побольше на всех случаях Это хижина, получается, его Ой, блин, я испугался Кто это? Требуется лампочка, а где? Так, требуется пила Бруно Смотрите, записка Расписание Июнь, Кабрера, Гала Окей, хорошо, это список дежурств, я так понимаю А это что такое? Очиститель биотоплива Судя по всему, у нас будет мотор А вот смотровая ну, понеслась. Все, выше и выше, и мы здесь. Итак, станция 2. Как здесь круто, наверное. Помните игра Firewatch? Вот я каждый раз, когда играл в нее, я задумался о том, как было бы прикольно мне бы так провести лето. Вот, смотрите, еще одна вышка. Провести лето на сторожевой. В одиночестве. Очень прикольный был бы опыт использовать. Тет сломался. Я сломал. Я починил активных релейных станций. Одна из трех. А мы их запускаем. Записка. Первая запись. Оставлю тебе запасную лодку. Прости меня, Бруно. Они там совсем одни. Альберто. Вторая запись. Альберто сегодня мне удалось выйти с кем-то на связь. Должно быть военно-морской флот, какой-то иностранный. Я спросил их о тебе, но, кажется, они не принимали сигналов с тех пор, как шестой ушел под воду. Оставил им сообщение на всякий случай. Не может же быть все так плохо. Бруно. Конец связи. Третья запись. Альберти, я нашел твой гаечный ключ на поляне. Ты специально его там оставила? Это игра такая? Понимаю, у меня подпортился характер в этом местечке, но ты ведешь себя жестоко. Если ты слышишь меня, пожалуйста, поговори со мной. Гаечный ключ, да? Где-то здесь. Хм, мы можем вот так вот запрыгнуть еще выше, да? Или как? Ага. А что толку? А, ни хрена толку нету. Все. Короче, нам нужно идти на поляну какую-то, и там будет гаечный ключ. Окей, теперь. Ой, как красиво. Теперь нам нужно туда. Что это? Здравствуй, птичка. Просто попробуем тебя убить. Не получилось. Ускакала, блин. С моей стрелой. А, а вот, стой, это. стой, стой, стой, стой, стой. Так, блин. Есть. Фух. Бесполезно. Значит, станция 2 и рейнджер стейшн мы уже нашли. Но теперь нужно 4,6. Пойдемте в эту сторону. Хм. 4,6 сюда. О -о -о. А это что такое? А это что такое? Шшш! медвежья заначка. Вот она, пила Бруна. Так, нужно будет потом вернуться туда. Окей, просто наверх. Здравствуйте. Кстати, какой интеллигентный, смешной, бегающий, маленький, не знаю, что это, лама. Возможно, это лама. Так, станция 6 туда. А, значит, четвертая. Пойдемте к четвертой. Так, камешек. А вот и ресурсики пошли. Oh. А если я туда прыгну? А если я туда прыгну? Ой, как страшно. Опа. Oh. Как ты хочешь, чтобы я... Что я должен здесь сделать? Попробуем просто ради прикола. Я... Я не знал, что это сработает. То есть, эта игра рассчитана на это? Только так, да? Только так, получается, можно попасть сюда. Охренеть. А если я не сделал Лук. А если у меня нет никаких ингредиентов для лука? Если я играл так, что у меня нет ингредиентов для лука А если я просто выкинул все свои луки? Что останутся 4? Так, я вижу какую-то игрушку Вот ты Ну-ка, подохни Блин Ну-ка, подохни Молод, Бруно. Отлично. Активных релейных станций одна из трех. Да это пока что. Сперик две, беч. Записка где-то была. Четвертая запись. Номер три пропал, но я в порядке. Я не злюсь, Альберти. Ты все время говоришь, что я злюсь. А я не злюсь. Я просто устал. Ты прячешься от меня, Альберти. Но я знаю, что ты где-то здесь. Рано или поздно вода заставит тебя показаться. Генри считает, что я не должен так говорить. Я чувствую себя занудным старым пердуном. Но ты меня бросила здесь. И уж извини, такие у нас сейчас дела. Пятая запись. Как там было у Ван... Гута. Что-то о том, что людей не хватает. Ты мне твердишь, что я должен уйти, Альберта. А сама людей не хватает. Даже не знаю, ты ли это. Помнишь, как мальчишки нас разыгрывали дома в центре? Лицо одно, чека два. Ха-ха-ха. Но может, они что-то знали, Альберта? Шестая запись. На днях Миранда закатила скандал. Сказала, что Генри ее уже достал. Эрл любит ее подразнить. А я это знаю, какой она может быть. Она способна вообще на все. Боже право, эта женщина меня пугает. Бобби предлагает поговорить с ней об этом. Но сам не торопится этого делать. Так и толку от него. Альберте, я нашел твою страховку. И она в плачевном состоянии. Я за тебя волнуюсь. Я тоже начинаю за себя волноваться. У меня заканчиваются ресурсы. Именно припасы. Скисные. Не хочу возвращаться на плод раньше времени. Так, что тут есть? Хм, никаких заначек. Пусто. Вот только топливная труба. И добавлена новая заметка. Не потеряйте вот это. Бальбоа. А, Между четвертой и шестой Вот где-то здесь, хорошо Потом сюда сходим Теперь долго не думай, давайте идем на следующую станцию Которая... О, блин А, мы живы Значит, мы были на четвертой, теперь идем на шестую Это Странный номер, мне бы понравилось здесь спать Один, роза, э, все время Иногда, обычно, права Второе Эксэп... Except... Кроме тех случаев, когда Диана говорит что-то обратное Третье, Лидия выдвигает предложение Нет, правило Разве что два Когда Диана говорит <свят>, обратное Начинается темно Мне вообще надо, там мишка Так, это оно? Или вот это оно? Стоп Здесь какая-то пещера а, Нужен мачете или что? Подстричь, подстричь Это, кстати говоря, та самая нычка, походу, которая на карте отмечена Блин, забыл про тебя, тварина все, ты не останешься теперь, да ведь? Ладно, сейчас быстро загасим его. А -а -а! У меня лук сломался. Вот это неожиданно. Обида. Бежим отсюда. Отстал. Смотрите, как мы очень выгодно пришли. Вот это та самая миска, куда нужно эти ягоды засунуть. Ой, ой. Быстрее. Я понял, для чего это нужно. Блин, я туда не пойду. У меня сейчас нет ресурсов. Я стохну скоро с голоду. Ладно, последний анекдот. Артем Ершов предлагает. Мама, купишь мне рыбок? Зачем? У тебя аквариума нет. Господи, Это отвратительно, это, это бескусица. Я знаю, что нужно сделать. К следующему выпуску, пожалуйста, подготовьте птичьи анекдоты. Вот про птиц гораздо веселее шутить. Я ненавижу птиц. Только не про меня, понятно? Про других птиц. Или других чаек. Мне пофигу на них. Самые прикольные анекдоты зачитают в следующем выпуске. А вот эти вот просто... Как кошмар, ужасно. Пойду рыбу похаваю. О, кстати, смотрите, что это такое у нас. Здесь ничего нет. Просто так. Что ж, наступает новый день. И мы отправимся сейчас на остров. Исследовать его повторно. Но в следующей серии, потому что пора, пора заканчивать. Вот так бывает надо, что видосы заканчиваются. Как заканчивается еда в моем желудке, как заканчивается стамина. Все заканчивается однажды, друзья. Но есть одна вещь, которая никогда в жизни не закончится. Это моя любовь к вам. Ладно, без пафоса. Огромное всем, друзья, спасибо, что смотрели. Действительно, вас обожаю. Целую, обнимаю. Всех очень люблю. Спасибо вам всем огромное, что вы до сих пор со мной, что кайфуете от моих видосов, что ставите лайки, что подписываетесь на канал, что зовете своих друзей. Это... Это пипец, как вдохновляет меня, и я надеюсь, что мы с вами еще куча-куча всего прикольного сделаем. С вами был Юджин, и всем пять!